Только в природе Бонды есть удовлетворенность. Все остальные формы удовлетворенности не более чем иллюзии, создаваемые умом. Жить в постоянной неудовлетворенности так больно, что ум создает иллюзии удовлетворенности. Эти иллюзии помогают людям жить, дают на что опереться. И если у человека отнять все иллюзии, у него не будет причин продолжать жить ни единой секунды. Иллюзии нужны. В неосознанности иллюзии насущно необходимы. Потому что при помощи иллюзий мы придаем жизни хотя бы мнимый смысл. И естественно, пока не случилось реальное, мы постоянно нуждаемся в этих мнимых смыслах. Когда нам надоедает один мнимый смысл, мы создаем другой. Когда нам надоедает деньги, мы начинаем заниматься политикой. Когда нам надоедает политика, мы начинаем заниматься еще чем-нибудь. Даже так называемая религия не более чем тонкая иллюзия. Настоящая религия не имеет ничего общего с так называемыми религиями христианством, индуизмом, исламом. Настоящая религия разбивает все иллюзии в дребезги. Настоящая религия означает жить в неудовлетворенности, в глубоком страдании, в почти невыносимой боль, и искать реальное. Этот путь дается жестокой болью, и лишь немногие доходят до конца. Потому что чаще всего люди не могут даже его начать. Прежде всего они не могут принять боль жизни. Но эта боль служит источником всякого роста. не голую истину, все целиком, ничего не избегая, ничего не прячась, смотреть в самую глубь и видеть насквозь. Вот начало разума, начало правильного внимания, начало Осознанность.